День добрый, дорогие виртуальные друзья! Я Игорь Черноусов, прошу вас подписаться на мой канал, каждому подписавшемуся большое человеческое спасибо. На своем канале я выкладываю полезную информацию, то есть свой практический опыт по заработку в интернете, по своим экспериментам со здоровьем, по личностному росту и все интересное, что нахожу в ютубе. Буду очень признателен каждому подписавшемуся на мой канал. Всем удачи, храни вас Господь!